Схема вязания шапочки. Общее количество петель это объем головы. Это 54 сантиметра, это 140 петель от точки до точки. Далее мы провязываем 5 рядов резинкой на всех-всех-всех иглах. 5 сантиметров резинкой на всех иглах. 15-20 рядов. Далее мы 30 петель снимаем набросовую нить и продолжаем вязать резинкой 110 петель всего 90 рядов от точки до точки 90 рядов. Минус 20 получается вот здесь вот 70 рядов. 110 петель 70 рядов. Оставшиеся петли, после того, как мы провязали резинку, мы надеваем опять на иглы машины, провязываем 2 ряда отделочной полосой и вывязываем треугольник. Убирая по одной петле каждые 4 ряда, без расчета, на какую точку выйдем, на такую выйдем. Это и вся схема шапочки. Идем вязать. Провязали 20 рядов резинки. 110 игл в переднее положение. Для того, чтобы не провязать их. 30 игл снимаем на брусовую нить. На всех оставшихся играх, иглах довязываем полотно до 90 рядов чтобы было проще делать стяжку переносим петли передней игольницы на задние иглы задней гольницы то есть надеваем по две петли на одну иглу через получается через иглу. одной игле две петли, одна игла в заднем положении. Прикинули? провяжите 1 ряд на самую рытую плотность. У меня это 10. На 10 плотности 1 ряд. Снимаем петли на рабочую нить. 10 снятых петель надели на 30 игл, провязали 2 ряда отделщего цвета. Далее берем рабочий цвет и провязываем 4 ряда, делаем убавки с двух сторон. окончание петель провязанный треугольник надеваете на иглы за самый краешек за протяжки изнанкой к себе так чтобы просто свободно легко лежала на иглах не перетянута но и не было стяжки и накрываю сверху желтым полотном вот как ляжет не до самого кончика должно доходить надеваете за протяжку на край на эти же иглы. Закрываем косичкой, как на бактусе. Одна петля соединяет два полотна, одна воздушная. Одна петля соединяет два полотна, одна воздушная. На эти же иглы надели вторую часть треугольника накрыли шапочкой и совместив макушку и основание. Смотрим. Первую петлю. Было поставить метку, но раз метки не стоит, значит разделяем вот таким вот образом. И надеваю на иглу вот этой же петлей. Закрываем другую сторону. Смокушка осталось затянуть если такой маленький разрез можно даже не зашивать Дайте по изнанки сшиваем нижнюю часть вот этой же нитью, которая у нас была, с которой мы начали, нам осталось зашить маленький кусочек. петельный столбик делали пару стежков убедитесь что зашиваете верно, И до конца. Готово.